В этом видео Акстар записался на уроки с иностранными преподавателями и притворится, что не умеет играть, а потом как вжарит! Посмотрим на их реакцию вместе с вами. Приятного просмотра! Всем привет, это канал Акстар, и сегодня я притворяюсь новичком с иностранными преподавателями. притворяясь новичком, это значит новый розыгрыш пяти гитар. Долго об этом рассказывать не буду, все условия и подробности в описании. Главное, скажу, что одно из основных условий, это подписка на мой инстаграм Axstar.music, а также там будут итоги, поэтому обязательно подпишись, чтобы ничего не пропустить. И сейчас важно, ближе к концу этого видео вы кое-что увидите. В общем, с одним очень популярным каналом мы сделали одну крутую вещь, и я уверен, это не оставит никого равнодушным душным, Поэтому обязательно надо смотреть. Ну, в общем, решила, значит, записать, притворяясь новичком с иностранными преподавателями по двум причинам. первое Первая. Почти все преподаватели в России меня знают, и это немножко усложняет запись таких видео. И второе, как мы знаем, иностранцы очень эмоциональные и искренние, и я думаю, это будет очень круто. И тут передо мной встал логичный вопрос: как переводить речь иностранцев? Можно, конечно, с субтитрами, но сложно читать и смотреть без напряга. Остается переозвучка. Вот только кто бы мог переозвучить. Может, я попробую? Всем привет! С вами голос Васи. И сегодня я озвучу иностранных преподов для Акстара. На моем канале выходят лютые транки с разными голосами. Ссылку ты найдешь в описании. Приятного просмотра. Тебя зовут Паша, да? Паша, да? Yes. да, да. Рада okay, тебя я видеть. You. Я Джуди. Great. Итак, so это твое первое занятие? You ты уже играл на гитаре? Uh, no. Нет. Well, right. Отлично. Бери гитару и смотри. Мне нужна гитара <laughs> сегодня? Да. <laughs> <laughs> yeah. Для урока по гитаре. Это была шутка. <сínt> шутка. <сínt> Какие <сínt> песни ты хочешь играть? Я хочу научиться какой-нибудь красивой песне для моей девушки. О, это That's круто. Cool. Это That's очень cool. хорошо. Я so хочу like научить тебя одной довольно простой <постив> песне. <постив> это крутой испанский <постив> романс. А вы можете сыграть okay, его мне? Окей, okay, okay, без проблем. Это звучит круто. Хорошо, <音楽> только играй разными пальцами. Okay. Я очень волнуюсь, на самом деле. У тебя хорошо получается. Это довольно сложная песня, у тебя круто выходит. Просто дыши, все хорошо. Я обещаю, я научу тебя играть. Итак, играем седьмой лад. Okay, can I, can I try... Можно я попробую все сначала? Я сниму очки, они неудобные. Да, okay. хорошо. Я все понимаю. This... И эту рубашку. Она uh, тоже неудобная. Да, yeah, okay, давай, yeah, yeah, yeah. я все okay. понимаю. Okay. Так-то лучше. А, ah, oh, хорошая jacket. куртка. Mm -hmm. Отлично. О, oh, oh, так удобно. Круто, я чувствую I себя I в нем как uh, круг звезда. Очень круто, очень хорошо. Я не могу попробовать Да? Да, пожалуйста. Реально really лучше. О so, oh, божечки. What, what? Uh, thank you very... so you Спасибо. Very Очень yeah, полезный uh, урок, реально. Это какая-то магия. О oh, боже мой, what? нет. Ты сыграл реально клево. Я не умел это играть, I а I теперь can't... умею. Спасибо. Я ведь даже не показывала тебе последнюю часть. Э -э, интуиция. Нет, ты знал ее и знал очень хорошо. Мне стыдно, но я хочу признаться. О, божечки, нет! Это пранк. Почему? Почему ты это сделал? Что ты подумала, когда я начал играть? Отрыв башки. Типа, не-не-не-не. не. Я все трясусь, это ненормально для меня. Привет, чувак, я Кевин, как ты? Меня зовут Паша, я из России. Хорошо, Паша, покажи мне, что ты можешь. Okay. Послушай, послушай, чувак, это хорошо, но это слишком плохо для продолжения занятия, это слишком плохо и я считаю, ты не достоин занятия со мной, извини. Просто дай мне секунду, у меня есть идея. Хорошо, сейчас просто послушаем. ЖИК, НО КАК! Это все Snowball Ice, современный конденсаторный USB микрофон от компании BlueMix. Спасибо этим ребятам за крутой звук в этом видео. Что важно и круто, это USB микрофон, и вам не нужно дополнительно покупать э, внешнюю аудиокарту. На микрофона этого бренда свои песни записывали Элтон Джон, Стинг, Леди Гага, Imagine Dragons и другие. Blue Max также автор легендарного микрофона Blue Yeti, и вы его уже по любому где-нибудь видели. Это один из самых популярных микрофонов, и на Западе он вообще ассоциируется с видеоблогингом и стримингом в целом. И Лил Пип записал на него хиты, покорившие мир. Но вернемся к Snowball Eyes. Этот снежочек оснащен звукоснимающим капсулем премиального качества, что позволяет добиться кристально чистого сигнала, а его кардиоидное направлены позволяет э, отсечь все лишние шумы и будет слышно только вас и это очень круто. Плюс его дизайн не только стильный, но и функциональный. Он включает в себя прочный корпус, который защищает его от механических повреждений, а также очень крутая фича встроенный поп-фильтр, то есть вам не нужно докупать дополнительную вот эту вот фиговину черную э, поп-фильтр, а он уже встроен в, этот, в корпус этого микрофона. Blue Snowball Eyes доступен в белом и черном цвете. Это по-настоящему универсальный девайс и помимо введения стримов, записи видео или записи подкастов, он нереально круто по качество звука во время видеоконференций и звонков. Более того, на него можно записывать гитару вокал на достойном уровне. В общем, по ссылочке в описании вы найдете все, что нужно, Но ну, а мы погнали дальше. Чувак, я ничего не понял, но было очень интересно. Спасибо. Итак, можешь что-нибудь мне сыграть? Что-нибудь, что ты учил, чтобы показать на каком-то уровне. не знаю эту. Я знаю только одну русскую. Крокодила Гена. Я надеюсь, я когда-нибудь буду играть как вы. Если ты будешь настойчивым, это сработает, даже если у тебя есть талант, если ты не работаешь, это не имеет значения. Кстати, у меня еще есть 12-струнная гитара. Могу показать. Давай, покажи. Ты выучил это сам? Да. За два месяца? За два с половиной. Mm -hmm. Я думаю, это невозможно за два месяца. Это высокий уровень. Это нелегко. Это нелегко то, что ты сыграл. Реально? Это сложно? Большинство людей достигнут этого... Не знаю, через несколько лет. Я смотрел видео на Ютубе и повторял. Там играли очень быстро. Я просто смотрел и повторял. В испанской uh, музыке используют uh, этот прием. Я никогда это не изучал. This, uh, Но это круто. Что ты выучил, Did это сам. Я думаю, что это почти невозможно. На самом деле, я занимался на балалайке. 6 лет. Ah, no. Вот почему гитара дается тебе легко. Потому что это невозможно за два месяца. Я понял это. Помните, я говорил вам кое-что в начале. В общем, сейчас у меня в руках гитара, которая была в сегодняшнем пранке, и она довольно необычная. А необычная она своей судьбой. Она была подобрана мной специально для одной особенной девочки из далекой деревни. Ее мечта научиться играть на гитаре. Прости, такой глупый вопрос, но ты говоришь, там да, средств не хватает на, ну, на увлечение. Что еще ты бы хотела иметь? Гитара. Это мое самое главное желание. Которая уже очень давно. Ты умеешь играть? Вот в том-то дело, я не умею Мне <с очень хочется научиться. Никто же не умеет играть, когда рождается. Вот и мне. не приходилось. Ролики про эту девочку снимают ребята с канала Слово Пацана. И на днях я передал эту гитару им. Далее ребята отправились за тысячи километров исполнять мечту Насти. Как они подарили ей эту гитару сюрпризом и вообще удивительную историю про эту девочку и ее невзгоды можете посмотреть по ссылке в описании на канале Слово пацана. И я буду очень рад, если вы мои зрители посмотрите эту историю, она очень трогательная. А вообще ребята большие молодцы делают много добрых вещей, обязательно подпишитесь на них. У меня есть гитара, но я никогда не играл прежде. Окей, это типа первый раз. Я хочу играть Звездные войны. Отлично. Мы начнем разбирать Звездные войны. Но прежде я хочу показать тебе упражнение. А можете сыграть Звездные войны? Да, конечно. Я сыграю песню, а затем покажу, как играть. Ты слышишь? Да. Сорян, не получилось. Давай еще разок. Круто. Итак, первый лад, второй лад, третий лад, четвертый лад. Первый палец, второй, третий, четвертый. Итак, первую ноту мы должны повторить три раза. На самом деле, у меня еще есть 12-струнная гитара. Могу я показать? Да, давай могу я попробовать здесь да yeah, yeah, so, можешь попробовать это сложно для новичка но мы можем попробовать хочу научиться другой версии другой версии зодных войн могу я показать тебе ее на ю Слушай, тот чувак профессионал. Даже я так не смогу, не то что ты. Он играет мелодию, бас и аккорды. Я тебе советую начать с одной мелодии, а затем играть аккордами. Я просто посмотрел видео right. и повторил. You know, you... Но... только yeah, right что ты... ты ведь не умел играть. Что-то типа by этого, да? Я очень плох во всем этом. Нет-нет, все начинали с этого. Окей. Я надеюсь, что когда-нибудь смогу играть как вы. Чтоб ты знал, я играю очень много лет. Что ты думаешь о моей игре? Я хочу сыграть для моей девушки через две недели. Что-нибудь красивое. Через две недели? Это на самом деле довольно, довольно сложно. Ты можешь делать красиво, используя 3 четыре аккорда. Что-то типа того. Это Аллилуйя? Да, мужик, я могу показать тебе. О, круто, давай. А что вы знаете о России? Ну, я знаю, что это большая страна. Вы знаете гимн? А, да. Я знаю его, да. Посмотри на пальцы. Ты играешь вот так. Слушай, Actually, я могу показать your, вам uh, русский допинг. допинг. Когда допинг, я пью его, I я like could... играю лучше. Допинг? Я могу показать. Okay. <laughs> oh. Сейчас uh, я могу играть better, намного лучше, Because, потому uh, что I'm я не так сильно волнуюсь. Я могу But after this, I'd feel bad. Ты шутишь? Это было bad. отлично! Как ты это сделал? Просто допинг <laughs> очень помог мне. That... Что за допинг? The... Какая-то выпивка, что the... or... ли, или you что? Ты не first играешь first на одну неделю. Это not... not... not... невозможно сделать за одну неделю. Это YouTube? Ты какой-то типа троллинга. Yes. Да. Yes. да, да, да. Ты был удивлен, когда я начал играть? Конечно. Когда ты начал играть гимн, я такой, что что происходит? Ты пьешь допинг? Я думаю, че за хрень? Sure. Я не знаю, что это было. Просто начал делать грув. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Если наберем 50 тысяч лайков, я выпущу продолжение. Подписывайся на канал. Пока.